Tonight, tonight. Ну вот, ребят, всем привет, сегодня будем порт настраивать э -э, Лёхи, в общем. Э -э, Мы вчера целый день тут ковырялись э -э, Пытались перекрытия поймать э -э, Ну, перекрытия здесь, как бы, валы стоят очень злые 315 выпуск 9,9, по-моему, миллиметров и 310 впуск и 11 миллиметров моторчик 1,6, буквальный шкивы разрезные мы ловили перекрытие без разрезных шкивов там они на конусах, в общем, там все хитро в общем, вчера весь день пропарились попытались, потом что-то вжарили уже под конец, сегодня хотели днем как бы настраивать но ну, сейчас уже как бы 10 часов вечера следующего дня. Но при этом прокатились, заправились и чуть вжарили. И у нас, короче, оплавилась свечка четвертого цилиндра. И пропался поршень насквозь просто. Сейчас сегодня ребята перебрали, поменяли поршень. И Короче, ну все сделали. Свечки другие поставили, более холодные. Фиг его знает, почему там проплавило ни детона ничего не было Углы зажигания заранее всегда поздние При откатке Даже смесь еще не устоялись И когда мы наваливали, смесь уже была как бы нормальной На навалах Причем это произошло буквально там На 7500 оборотах Ну вот сегодня я приехал как бы В ночь И завтра у ребят гонка Они хотят в ней участвовать Ну и соответственно сейчас будем катать все это дело. По конфигу, как я и говорил, 1.6, валы, э, не помню какие, ну какие-то они странные, там из одного какого-то комплекта э, идут фермакосовый выпускной и выпускной копия какого-то тоже фермакосового не знаю, что это такое-то и как. До этого мы как бы ее запускали, кстати, еще несколько дней назад, там давно, тоже парились очень долго, потом... Оказалось, у нас шланг внутри бензонасоса соскочил от давления, и мы там полдня не могли понять, что происходит. Но ну, сделали потом. Так что сейчас поедем кататься с Лехой. Не знаю, что получится. Но мотор вот буквально только сейчас собран опять заново. стоял из-за свечки я положил вчера мотор. Да, я... я за сегодня его перебрал и опять мы выехали. <laughs> вот так вот. Да, поршняк я покажу, когда мы приедем, я засниму его и свечку покажу. Сами все увидите, из-за чего и как это произошло. Вот ну, так, в принципе, нормально все. загоним с ними, открутим датчик кислорода и заглушку вкрутим и прошью блок. Плюс еще потом я буду разбираться с запуском, он какой-то странный. Сейчас уже просто времени нету. Ну и сниму вам поршняки и поршняк, точнее и свечку еще. Так что чуть, чуть попозже будет. Ну, вот Тот поршняк, который вчера у нас прогорел. Вы видите у нас вот это впуск это выпуск и вот он начала плавиться свечка сюда соответственно прогорела и к выпуску вот сюда вы закидывала она а впуске вот здесь более чисто тут конечно немножко все-таки попала в по меня юбке вот она ну, ну да немного но хорошо перегородки все остались целы свечка покажу тоже это, это, это вот сейчас у нас да? Это четвертый, да? да, этого? да. Ну вообще идеально, она чистая и вообще... Ну, плюс это Ириди, и Денса Сдел... поставили более холодные на 2 единицы. Угу. То есть это, грубо говоря, по НЖК, это семерка. А стояли, грубо говоря, заводские, ну то есть э -э фордовые, которые, они пятерки. А вот свечка, которая у нас отрыгнула. Думаю, вам видно будет. Тут выплавило вообще электрод внутренний, внешний наполовину. Хорошо, юбка еще целая осталась. То бывает, еще и юбку зафигачивают. Ну и поршняк вы сами видели. То есть, получалось, что он так, свечка по центру стоит. Вот, вот так вот. И оплавляло, соответственно, здесь начало это сыпаться все, и вкрапления шли в алюминий, ну и начало уже алюминий начал гореть. Это да, я так понял, что у нас изначально как-то там было уже, это да все чисто. вообще. Да они все будут сейчас чистые, потому что смесь э -э нормальная и чистая э -э -э и должно быть, в общем, и температура нормальная. Да вообще температура не ползла, ничего. Всё, ну, температура у нас в идеале. У нас э, поначалу только, когда выезжали, когда пробка, походу, ну, была, и все. А потом у нас больше 93 не поднималось никогда. Хотя наваливали. И даже когда мы наваливали, у нас она даже иногда падала, блин. Там с 90 до 88-87. Так что вот. В салоне здесь вот так. Сейчас все это открутим. Да. Тормозилки, кстати, тормозят очень неплохо. У меня спереди тормоза угу. и хавки угу. колодки. Ну, блин, ну слушай, для такого веса, в принципе. 878 килограмм. Тут идеально должно быть все. Сейчас тогда открутим все. Посмотрим. Это надо под машину уже лезть. Но, в багажнике можно было бы нормально навалить в поворот. Ну да. Ну, у нас мы там брали на всякий случай огнетушители. Других не было. Ну, мало ли, что-то там произойдет. Вот такой вот сдвоенный, здоровый огнетушитель у нас. В салоне, Углотный. А? Углекислотный, не порошковый. Ну да, да. Так что все вроде бы едет нормально, все хорошо. Ну, завтра съездите тогда на гонку, а с запуском уже поковыряемся. Да, да. С запуском уже сейчас нету времени, там надо уделить отдельно. О, уже два часа я как хрен он знает, я не смотрел. Да, почти два. Почти два, да. Пиздец, я сегодня, блядь, 8 стал, нахуй, чтобы все успеть. Да, бля. Ну, пили. Спасибо тебе, Вадик, тоже. Да мне-то что Ну, что вписался в такой блудняк, ну, блин, а на куда-то куда Денежишься тоже. Как куда говорится, не... автоспорт в опасности ну это как это день последнего болта и гайки называется блин, я старался раньше это все сделать но не но здесь крайней... заранее да. за один день чтобы еще осталось время собраться да. все, да. но по крайней мере сегодня вот все как бы нормально стабильно то есть не было косяков вчера мы конечно ведь день весь потратили на эти перекрытия знаете это... крышки блин на Потому что валики непонятные. Один вал с одного комплекта, а другой с другого и плюс он еще на варной. Ну, тут вообще ничего не понятно. Да, было. то есть у меня этот самый впускной вал стоит копия R2, вот, а выпускной получается Piper с 315 фазы и 9,5 подъем. А у этого самого впуска вообще 300 и 11, 11 да. Но он начинает ехать, то что мы добились. 500. 5500 это начало, то есть это, ну как начало, то есть у нас горка вот так вот идет, и в 5500 у нас момент и к 7 он идет, а после 7 начинает немного падать, то есть туда выше тоже смысла особого нет крутить, но там получается вот это так прям яма, блин, горка-горка именно. Ну да, надо посмотреть, может найду что-нибудь еще. Что-то надо, надо поуже что-то, ну да-да, ну, типа 280 что-то. Да. Да. Да, да, да. И, и она чтобы не коротнул Так, <къем> надо еще от не забудь включить. Да, кстати, с с ним не будет, ничего Не-не-не, с ним еще не могу. Просто он мешает э, при настройке нам. Ну, сейчас не забудь, да. да, сейчас прошивки. Так что, ребят, все откатали, все нормально. В общем, будем заканчивать. Э -э -э не забываем ходить там под видос, э -э на драйв контакт, ссылочки. Ну и колокольчики все остальное. Ну, в общем, всем пока и до новых встреч.